когда закат. И часто путают невольные, Когда восход, когда закат. Чего так долго, а? О, Да женщины помогали, и спортом немного позанимались. Продолжит в таком же духе. Надо помочь бабуле это раз, быстро и четко. это два. Нет проблем, Виллионтьев. Какой сейчас такой Виллионтьев? Сунты, что ли? Да нет, это певец такой, все время поет. Нет проблем, нет проблем. Прокопия, все время да? Вот адрес, давай выполнять быстрее. Выполнять быстро и четко. Есть! Пойдем. Ну-ка, покажи-ка. А? А? Крупская. А, да это тут рядом? а где наши санки? Да вон они стоят. Мы что пойдем еще полдоны по китаем? А? Броню! Вон! Ты приготовь Мешки и санки! Вон, вон! Давай бы! Будем, где твои будем, глаза будь. были, а? Что делать будем? Ой. Не знаю, Стёпа. Ой, малыш, замерз совсем, Что а? будем делать? -то. Маленький замер. Стёпа, а -а -а. Нас не наверное! Пошли скорее! Пошли в магазин! Пошли! Давай, давай, давай, скорее! Спев наверное еще! А еще. Ребенок замерз совсем. Это точно. Дядь, мужики, Ребёнка забираем и доставляем его домой. Это так, не ваш ребенок, Это Это не ваш ваш ребенок. ребенок. пиво налить дай селедки дай закусить да пошел ты видишь лапшу китайскую не ест ей бы кашку сварить само собой ты пока это хлеба ржу ей дай а я быстренько бегаю в магазин. Эй, эй, троня купи там, на еще эти вот которые с крылышками пока ага, потом а нам ночью строят ручи весенние потом хрен отстираешь а чего там... с чего я с крылышками да ты что с себя тебя матерью потепсул что ли? Да пошёл ты с тобой только разговаривать. Я в киоске видел, на детей надеваешь, чтобы не писались. Да эти же памперсы, а те с крылышками, а те совсем другое. Вот. рты надо смотреть, там каждые пять минут они пролетают. Ну давай, давай, давай, беги, беги, давай. Ты что, не забывай, хорошо, давай, давай, давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Детское, детское, детское питание есть? Нет, у нас только вот это и <с вот <с это Аптека рядом находится Нити не туда пока? куда раз описывался и 18 рублей улетели. Как это подкинули-то? Оль, ну, успокойся. О чем ты говоришь-то? О чем ты говоришь? Чем ты говоришь? Да Я ничего не нам. понимаю. Объясни мне, пожалуйста, что-то. Настройки подменили, ну, наверное. Броня... Или санки перепутали. Дай, пожалуйста, памперса. Разве можно так с человеком поступать? Оль, дай, пожалуйста, памперсы и бутылочку. Памперсы и бутылочку. На 300 рублей, что ли? своему другу передать. пусть ко мне больше не ногой. Понятно, Казанова монтажный. Разве можно там честных людей обманывать? Забирай и бутылочку забери, и деньги свои забери. Тоже мне папаши. ремонтировать. Ага. Ну. О, а, вот. А проня Санки-то не те взял. У -у -у. Ну? ну, мы встали обратно и к магазину, прибегаем, оставили. Ага. Ух ты. Дальше почему? Ну. ну? А, а, а там никто не подходит? Так черт его знает. <свист> <свист> Там, Купил, котче, Молоко. памперсы, Манка. Бутылочка. А колготки не успел. Ну и ладно. Вот, помню, в деревне в детстве тоже бывало так. что домой? И вот так же. Что так? Вот так же. Вот так. Пух на кровать и спишь. Ладно, братцы. Давайте чай пить. Давай. Опа. Свою деревню. Ведь я сколько в Якутске живу, ни разу в деревне не была. Ну, да. Ну как тебе сказать? Вот помню летом в детстве. Купаешься, за воронками, бегаешь, и синокос, синокос на святое дело. А зимой, зимой школа, так, дрова наколоть, лед домой занести. Да то и все. А путлями я, госдобаранкой в сахозе. А когда совхоза не стало, сюда в город подался. С тех пор вот на стройке. А вот квартиры Вот. Другое дело. А эти родом из Туркмении. Да, из Кушки. Самая горячая точка Союза. Школу школу пошла в Нурманске, а закончила уже в Подмосковье, в Щелково. Вот так. А что так? По союзу-то мотала. А отец военный был. Ну, там по гарнизонам, по всяким, вот мы за ним. Потом в Москве я поступила в строительный. Два года отучилась, бросила. Ну, а потом отца как раз сюда перевели. Я к родителям приехала и осталась. А я ведь, братцы, в детстве в деревне жил. Маленький был. Помогал по пастуху коров пасти. Да. да. Вот выйдешь в поле, дудочку вырежешь, сядешь под кустом. И играешь. Да. Коровы, жевать переставать. Слушай. Ха-ха-ха. Да. Точно, мяга. проблемы? Здравствуйте, сержант Иванов, а вы собственно по какому вопросу в нашей Собственно, проконсультироваться насчет ребенка. Поведение или как? Или как? Он маленький еще. Ясно. Вам к другому Ивану. А его мать оставила. Ящики. Мы его нашли. Мы бы установить хотели. Очень надо. Пожалуйста, проходите. Приходите. Биет, биет. Поэтому его придется сдать в дом малютки. Да нет, не придет. Ведь мать ее бросила, а я бы ее удочерила. Будет у нас дочь бригады. Ведь будешь же в войну сын и полка. Я вас прекрасно понимаю. Дело в том, что закон есть закон, он для всех одинаков. Сдадите его в дом малютки. После этого, если не родители, вы его удочерите, согласно же В противном случае, если вы сами не отдадите, нам придется применить силы. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Поэтому вы не волнуйтесь, все будет нормально. Музы. Сколько букв? 6 А, не, не знаю. Так, потолок для всех этажей. 4 буквы, да? Четыре. Нет, не знаю. Так, пос, последний русский император. Николай. Чёстка мой. У вас Николай Долов? Да. Меня тоже. А отчество ваше, случайно? Афанасьевич. Меня тоже Николай Афанасьевич. Че скомой кажется? Фамилия ваша? Фамилия моя, звучная Козлов. Фамилия барана. То? Следующий. саживайтесь так, так. по какому вопросу у вас какое дело гражданское или уголовное да я не знаю если например нашел ребенка и хотел установить ну, удотереть ну значит гражданское так посмотрим посмотрим так там мы сделаем так Так, слушай, так, слушай подождите, подождите, так, так, так, так, ну, слушай, ну что тебе надо, ну Слушай, ну я же тебе вс нормально делаю. Так, так, ну. Так. Просто правильное дело. Верховный суд. <клёг> <клёг> а вообще у вас какие проблемы, как у физического лица? Да я, вот мы с Наталья там <м commence> на работе нашли ребенка, и вот <плёг> мы с Марией, то есть <плёг> Мария моя невеста, не совсем невеста, а вот я на Марии хочу жениться. Какая Мария? Вы что, ее тоже настройки нашли? Вместе с ребенком? Да нет, Мария-то, ну, вообще, насчет этого удочерения. А, ну, опекунство, удочерение. Ну, посмотрим. Сейчас посмотрим. Это не то, опять это не то. Слушай, ну, куда их? Это тоже не то, слушай. Сюда это, так. Нет, не то. А, вот Так, вот. Молодой человек. Вопрос усыновления подлежит рассмотрению в государственной власти по опеке и другими социальными Извините. вопросами. Да? Ручку можно? Так, а ну да, пожалуйста. А также рассматривается в судах общей юридикции, поскольку... Извините, бумажку можно? На. Так чем я остановился? Ага. Является вопросом требующего тщательного рассмотрения возможностей приемных родителей. То, что ребенок существует, де факто. Это ничего не означает. Необходимо доказать его наличие в природе. Де Юре. Де Юре. Поэтому, молодой человек, рекомендую вам в случае наличия биологических родителей принести их согласие на установление вами в письменном виде или при их отсутствии согласия органов их заменяющих. Только при наличии вышеупомянутых мною документов я согласен вести ваше дело. Так, мне два чизбургера, так. кофе два, мороженое два и еще два чиченбургера. Оп. Ой, извините, у нас такие купюры не принимают. Получилось, блять. Пошли. Здравствуйте, девушка. Здравствуйте. Скажите, вы детей принимаете? Сколько лет? Полтора года. Диагноз. Да, нормальное вроде. А направление есть? Да, понимаете, девушка, я его сегодня нашел на улице. Прямо в коляске лежал. Вы не по адресу, вам надо в детский приемник. Да, почему не по адресу? У вас же написано, центр материнства и детства. ну да. почему? Здесь мы только лечим. А что же мне делать? Куда я его дену, девушка? У нас же, понимаете, мы живем в общежитии, у нас в комнате четыре мужика. Что мы с пацаном будем делать, девушка? Я же сказала вам, детский приемник надо вам. Да никуда я не пойду, ни в какой детский приемник. Не по адресу обращаетесь. Что? Не по адресу! Расселись тут! Ребенка принять не можете! Я вам тут покажу. Я вам все по камешку разнесу! себя тут в тепле, ребенок он на морозе! Это что такое, а? Охрана! Какая охрана? охрана? Чего? Обращайтесь! Здравствуйте! Здравствуйте! Что случилось? Да понимаешь, ты ребенка принес, а его, его, его, его не оформляют. Пройдемте, пожалуйста. Куда пройдем? Да никуда не пойдем. Никуда не пройдут. Ч там про папашу а болтал? Стёп! А? Ну, ну ладно, ну, well, нормально все, нормально, держи давай, ну все, ну, как там юристы, юристы, я там ничего не понял, там какое-то дефактное, дейюре, а что милиции сказали, а милиции плохо сказали, нужно сдать его в детприемник, а то силой заберут, нет, это не годится в детприемник, так, собираемся в и. Да, надо наши позвонить, что приехали. Сейчас решим. сейчас мы Да, совершим. да, сейчас, буду а что, приедут, ага. надо, сейчас я буду Зайдите, пожалуйста, здесь живет Прокопий Прокопий Прокопьевич, позовите его, пожалуйста. Туда. Кто из вас, Прокопьев, Прокопьев Прокопьевич? Я. Степанов Степан Степанович. Я. Вы оба, очень хорошо. Вы делали евроремонт шефу фирмы БЭФ. А что, что-то плохо, да? Нет, все нормально. Вам привезли презент за вашу работу. Пройдемте, Пройдемте. В РСУ-3? Из милиции вас беспокоит. Степанова или Прокопьева можно? Очень приятно. Здравствуйте. Вы ребенка сдали? Как нет? И не собираетесь сдавать? Понял. В таком случае мы выезжаем. Так, так, ребята, закладывайте всё пока в кучу, сюда-всё-да, ага. Сюда, сюда, сюда, дверь не загораживай. Степанов на проводе. Десять человек хватит. Тут ГРС обещали подъехать и сосму подвалить. Пока все. Держи меня в курсе. Сейчас, сейчас иду, ребят, передайте, а? Типану, да? что Слушайте, скорее всего, ответили нас. Вернулись. Вернулись. Осторожно. Осторожно. Осторожно. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Вернулись. Степанов на проводе, почту и телеграф, нет, пока не надо, отозвать немедленно. Точно отнимут. День-два продержим все и все. Надо что-то делать. А что делать? делать. что делать? Что делать? Что делать? Этот вопрос мучил Чернышевского и Чернышевского ссылки. сынки. Ну и а где же выход? и Михайловой Марии Михайловне. Гости. Сегодня наших молодых пришел поздравить глава администрации города Якутска Илья Филиппович Михайльчук. Дорогие Маша и Прокопий, сегодня в вашей жизни очень знаменательный день. Это знаменательный день и в жизни нашего города. Создана новая социальная ячейка, новая семья. Хочется пожелать, чтобы счастье нашего города приумножилось счастьем вашей семьи. Будьте счастливы, растите детей, стройте наш город, и пусть он действительно будет хорошим, добрым домом для всех молодых, для всех старых, для всех тех, кто живет и любит его. Но учитывая то, что сегодня Создана семья молодых строителей, которые немало уже при своей молодости сделали в нашем городе. Я хочу выполнить от имени администрации города, от имени депутатов городского собрания приятную миссию. Это вручить ордер на новую квартиру с ключами для того, чтобы вы были счастливы во благо наших детей, во благо города. Субтитры создавал DimaTorzok